Здравствуйте! Меня зовут Федор Кукин. Я старший научный сотрудник Государственного центрального музея современной истории России. И сегодня я познакомлю вас с нашим музеем в рамках проекта «Музей «Музеймания». Государственный центральный музей современной истории России – один из крупнейших музеев по новейшей истории страны. Экспозиция музея охватывает все основные этапы развития России с середины 19 века до сегодняшнего дня. Первый зал экспозиции посвящен великим реформам Александра II, эпохе масштабных преобразований в политической, общественной и экономической жизни страны. Важнейшей реформой правления Александра стала крестьянская реформа. В зале представлен манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости, подписанный 19 февраля 1861 года. Вслед за крестьянской реформой последовали и другие – судебная, земская, военная. Реформы вызвали небывалое оживление общественной жизни страны. Уже в 1860-е годы зародились первые революционные организации, кружки, появилось народническое движение. Организация «Народная воля» встала на путь непримиримой борьбы с самодержавием. В зале экспонируется копия бомбы, изготовленной бывшим народовольцем Прибылевым по специальному заказу Музея революции. Подобной бомбой был смертельно ранен император Александр II 1 марта 1881 года. Время правления императора Александра III связано с активным развитием промышленности в России, внедрением в повседневную хозяйственную жизнь технических новшеств. В зале экспонируется мобильный паровой двигатель конца XIX века под названием «Локомобиль». Подобные двигатели применялись для выполнения различных работ в сельском хозяйстве. Отмена крепостного права, великие реформы, рост научно-технического прогресса, все это способствовало и росту просвещения в России, развитию наук и искусств. В экспозиции представлен бюст выдающегося русского ученого, физиолога, академика Ивана Петровича Павлова, автора учения о высшей нервной деятельности. В 1904 году Павлову, первому среди российских ученых, была присуждена Нобелевская премия за исследования в области физиологии пищеварения. В конце 1920-х годов Павлов приехал в Нью-Йорк, где проживал знаменитый скульптор Канёнков. В течение нескольких сеансов Павлов позировал Канёнкову в его мастерской. В залах музея также представлены экспонаты, связанные с географическими исследованиями российских ученых рубежа 19-20 веков. Эти экспонаты были привезены из экспедиций по русским географическим обществом для изучения отдаленных регионов страны. Среди этих экспонатов дорожный ящик ученого-геолога с образцами уральских минералов и зуб якутского мамонта, датируемый четвертым тысячелетием до нашей эры. Здание, в котором сейчас расположен наш музей, является архитектурным памятником русского классицизма. В 1831 году здесь разместился Московский английский клуб. Самое знаменитое дворянское собрание Москвы. В различное время в клубе состояли поэты Пушкин и Грибоедов, писатель Лев Толстой, баснописец Крылов, военачальники русской армии, генералы Багратион, Кутузов и Скобелев, историк Карамзин. Данная комната сохранила свой облик с начала XIX века. Росписи на потолке выполнены в особой технике — гризаль, имитирующей лепнину. Гризаль была популярным и модным явлением в архитектуре XVIII-XIX века. В этом зале располагалась газетная комната. Здесь размещалась библиотека — предмет гордости Московского английского клуба. В книжном шкафу представлены книги из клубного собрания, справочники, энциклопедии, книги по истории и философии. Всего клубная библиотека насчитывала более 5000 томов и считалась одной из лучших в России. В газетной комнате не допускались громкие разговоры и карточная игра, сюда не подавались еда и напитки. Экспозиция данного зала повествует о событиях Первой Российской революции 1905 1907 годов. В центре зала расположена скульптура «Булыжник орудия пролетариата» работы Ивана Дмитриевича Шадра, ставшей символом революционной борьбы рабочего класса. Кульминационным событием Первой Российской революции стало вооруженное восстание в Москве декабря 1905 года. На улицах Малой столицы развернулись ожесточенные бои рабочих дружин и царских войск. В витрине экспонируются оболочки самодельных бомб, так называемые македонские шары, использовавшиеся рабочими дружинами, а также осколки разрывных снарядов, получивших название декабрьские пряники. 28 июля 1914 года началась Первая мировая война, самая масштабная на тот момент война в истории человечества. Совместно с Францией и Великобританией Российская империя вошла в военный союз «Антанта» в периоде с французского «Согласие». В экспозиции представлено артиллерийское орудие нового типа — миномет, произведенный в Петрограде на Путиловском заводе. В Первую мировую войну впервые были применены принципиально новые методы вооружения — подводные лодки, отравляющие газы, танки и самолеты. В экспозиции представлена форма русского летчика и модель первого в истории России четырехмоторного бомбардировщика Илья Муромец. В данном зале представлена коллекция подарков, преподнесенных советским лидерам и правительству СССР. Основу коллекции составляют подарки, преподнесенные Иосифу Сталину по случаю его 70-летия от общественных организаций, трудовых коллективов, частных лиц из Советского Союза и зарубежных стран. Данные экспонаты составляют лишь малую часть музейной коллекции, содержащей подарки из более чем 40 стран мира различных стилей и эпох. Одним из наиболее интересных экспонатов, представленных в зале, является настольное украшение дворцового стиля из Китайской Народной Республики, так называемый «рок тысячи рисунков». Он сделан из солоновьего бивня, покрытого ажурной резьбой из драконов в небесных облаках. В витрине также представлен письменный прибор, пресс чернильница, две перьевые ручки. Они вышиты бисером белого, золотистого и зеленого цветов. Это подарок Сталину на 70-летие от советской художницы-самоучки Пелагеи Семеновой. Пелагея была инвалидом детства, родившейся без кистей обеих рук. Данную вышивку она сделала пальцами ног. 12 апреля 1961 года первый космический полет в истории совершил советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Началась эпоха освоения космического пространства. Надо мной находится модель космического корабля «Восток-1». Рядом в витрине шинель первого советского космонавта. Халат московского студента-медика, украшенный гордой надписью «Космос наш», напоминает об атмосфере всеобщего ликования, царившей в тот день на улицах Москвы. Ниже в витрине — чучело собаки-козявки, совершившие ранее, в 1956 году, два успешных экспериментальных полета в верхние слои атмосферы. В 1954 году началась масштабная кампания по освоению целинных и залежных земель Сибири и Казахстана. В витрине экспонируется фрагмент интерьера — внутреннее убранство палатки первых целинников. По призыву правительства в компании по освоению целины приняло участие до полумиллиона добровольцев. В основном это были молодые люди, рабочие, колхозники, студенты. К концу 1950-х годов целинные земли обеспечивали заготовку почти каждый второй тонны хлеба в стране. В центре экспозиции данного зала герб Советского Союза, располагавшийся на фасаде здания Верховного Совета СССР в Московском Кремле. Серп и молот представлены на фоне земного шара в обрамлении золотых колосьев. Обрамляют герб. 15 лент с надписью «Пролетарии всех стран соединяйтесь» на языке 15 республик Советского Союза. Герб символизирует суверенитет СССР, единство рабочих крестьян и интеллигенции, единение всего советского народа. В витрине представлены экспонаты, рассказывающие о выдающихся деятелях советской культуры 60-х-80-х годов XX -го века. Вечерний костюм и награды Аркадия Райкина, многолетнего руководителя Ленинградского театра эстрады и миниатюр. Кожаная куртка Василия Шукшина, в которой знаменитый актер и писатель снялся в главной роли в фильме «Калина Красная» в своей последней режиссерской работе. Выходец из Алтайского села, Шукшин писал рассказы, снимал кинокартины, исполнял главные роли в кино. 70 и 80-е годы 20 -го века стали эпохой расцвета советского спорта. Спорт, спортсмены и атлеты Советского Союза неоднократно побеждали на летних и зимних олимпиадах в первенствах Европы и мира. В витрине представлены свитер вратаря команды ЦСКА и сборной СССР по хоккею с шайбой Владислава Третьяка. Рядом находится платье троекратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной, выступавшей в парном катании. Позиция «Россия. 21 век. Вызовы времени и приоритеты развития», открытая на базе Музея современной истории России, это первый в нашей стране опыт музейной презентации новейшего периода отечественной истории с 1985 года по настоящее время. Открывает данную часть экспозиции видеофильм «Россия. 15 лет испытаний», посвященный событиям перестройки 1985-1991 годов, распаду СССР и становлению нового государства — Российской Федерации. Всего за пять минут перед зрителем в документальных кадрах предстает целая эпоха, сложная и противоречивая. Документальная хроника рассказывает о ярких явлениях, событиях, процессах и исторических личностях последних 15 лет 20-го столетия. Важным событием эпохи Перестройки стало введение поста президента СССР. 15 марта 1990 года на третьем внеочередном съезде народных депутатов первым президентом СССР в истории был избран Михаил Сергеевич Горбачев. В музее экспонируется комплекс предметов с торжественной церемонией инаугурации президента Горбачева. 12 июня 1991 года состоялись первые в истории выборы президента России, проведенные на основе прямого, всеобщего, тайного и равного голосования. Уже в первом туре голосования Борис Николаевич Ельцин собрал более 45 миллионов голосов избирателей, что составило 57% от всех принявших участие в голосовании. В июле 1991 года состоялась торжественная инаугурация президента. Центральным мультимедийным объектом экспозиции является интерактивная карта «Россия. Родина. Моя». Она содержит 17 информационных слоев с информацией об административном территориальном делении нашей страны, федеральных округах, городах-героях, городах воинской славы, городах с населением свыше 1 миллиона человек, народах и религиях России, а также об объектах, находящихся под охраной организации ЮНЕСКО. В режиме онлайн можно узнать время во всех 11 часовых поясах России. Завершает экспозицию виртуальная лента новостей, разработанная на базе информационного агентства Россия сегодня. Каждый день посетители нашего музея могут видеть, как события последних нескольких часов отходят в прошлое, становясь частью нашей с вами общей истории. На этом наша виртуальная экскурсия подходит к концу. Конечно же, я показал вам далеко не все. Для большего погружения в современную историю России приходите к нам в гости, будем рады вас видеть. С вами была программа ⁇ Музей Мания ⁇ и я, Федор Кокин, старший научный сотрудник Музея современной истории России. До новых встреч!